Для фруктово-ягодного пирожного нужно будет для теста миндальные орешки, мед. Для крема мы возьмем один банан, черную смородину, листочки мяты. Для украшения будут какао-бобы, мы натрем на терочке, и какао-масло. Чтобы сделать тесто, нужно перемолоть орешки в блендере. Вот что получилось, когда перемололи орешки. Сейчас мы сюда, чтобы была клейкая основа, добавим мед и все перемешиваем. Ну вот мы перемешали, получилось. Вот такое тесто. Сейчас приготовим крем. Берем банан, мяту. Так как я задействую уже маленькую емкость, поэтому я сделаю банан в два этапа. И черную смородину. Все это взбиваем в блендере. Сейчас выкладываем все масло. Берем формочку. У меня будет вот такая большая, и тесто выкладываем, далее берем крем, и сверху, потом берем какао бобы и натираем. И ставим в холодильник. Такой десерт можно оставить в креманке и прямо отсюда кушать. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал!